Так, всем привет, друзья! А, хочу записать вам видео, а, чем мы занимаемся, что делаем. Время уже 5 часов вечера. Дима пошел в садик за девчонками. Он у нас вечерами ходит. А, Андрей по утрам отводит. Чё, с утра я приборка до обеда. Сирка сегодня бывает, но и каждый день, конечно, сиркой занимаюсь, бывает, вот, потом после обеда я начала такие бантики делать, вчера сделала, у меня выкупили сразу, э -э, сразу выкупили, на тысячу рублей с лишним, вот смотрите, бантюшки такие классные, у меня оценщик Андрей. Андрею показывал, он говорит, как что. Декорируем. Совет спрашивает, потому что я всегда советую, я люблю советы, когда мне советуют. Вот такие голубенькие. Затем такие розовенькие. Тоже. Это принцессы. Такие прикольные. Венарка у меня говорит, мам, протоди продадим. Сейчас они у меня с Алика Такие зелененькие, беленькие, нежные. Вот и тут. Андрей у нас готовит ужин. Сварил кашу, пожарил. Жарит мясо, курицу. Привет, Семушка. Пришли мои девчонки. Пришел Дима. Аминку привел. Что, взял клейта? Привет! Кто пришел? Амина пришла. Ага. Резинок не было? Ну ладно. Есть еще пока свои. Ну положи туда наверх пока. Амина, как дела? Это у нас девчонка пришла. У конфетку кто дал? Дима дал. Да. Она не хочет со мной-то одеваться. Папа, Курпин, Дима, да. а что Давиду сказали, что завтра это? А, кто хочет, тот идет в школу у Давида. Да. Где коронавирус? В школе вашей? Да. А? Карантин? Ну, в садик ходят, а что у Один из спрашивает. Вам тоже не надо ходить? Сказали, продлят, вроде, то есть. не, не продлят. Да? Что достала? Ну что, дина, Динаре, продадим? Ну Мелкий вам йогурт тест. Закрой Андрей. Она заколебала от папа до папы. Она только с папой. Она да не может одеться ее. Вообще да, ты с и так зановато ко мне. Да? Не хочешь надеваться? Ты сборная вот. Амина закой, холодильник, там все, папа, смотри. Сейчас, теперь спешно надо покупать. Что, закроем. Зачем ты? Вот здесь не требуешь, я запрежу. Я кратко терась, собираюсь. Террась у тебя. И главное, колбаску. Колба... Да, она мороженое у нас не любит, больно-то. она местная душа. Да? Э? Иди сюда, красотка. И наркотик. А иди отсюда со своим коронавирусом, уже достали. Ну-ка, заправь костюмчик-то. Ободочки оставили в садике, да? А тебе йогурт. С тобой принесла? А да. тебе йогурт. А, покажи. По вайберу написали. Двадцать. Открой открой Опа, Давид. А Дима, дай откроет, что ты? Драко. Мама снимает. Двадцать. Я справа. Она поздно. Покажи ободочки то нам. Да ты сказала, принесла. А, Дима, покажи. Можно? А бомбу у тебя валяется? Принеси. Вы. Ну, рюкзак-то принеси удинарки на помину. Она у нас рюкзаком ходит. Вот у нее здесь богатство. Чего у динарки в рюкзаке, Мама проверит сейчас? Медвежонок. Баришки. Что-то не вижу я у тебя этих. Нету ничего больше. Вот так кушай, смотри. Ты оставила да. в садике, Линара? Нет, его него корма не делай. Ты в кармане, что ли, тебя? Да. А воду? Нет. Мне не брали. А где оставили? Я не брал его. На, помойте. Ты, ты, мы Да? Ты сидишь. Я не пила. Да? мама. Да. Ложку, мама. Да. Да. Дай ложку, мам. Мама. мама. Как так? Йогурты и это кушаем, да? Мороженое. Или вот так, да? Перестань. Я ей показываю. Давай, посмотри, Беларка. Вкусно? У -у -у. Мороженое. еще? Слушайте. Папа! Папа! Папа! Папа! Там, там, Там, там, ну там. Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! так Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Папа! Кто был? Тату был. Тату. Два дяди? Нет. А что? Тату. Трактор? Нет. Тату. <laughs> трактор. Ты любишь трактор? Да. <laughs> Ты-то точно у нас любишь, да? Да. Не падаю Ты не падаешь с трактора? Нет. Нет? Ты трактористка что-ли у нас? Да. Как папа любишь, Да. Да? Где? О, Боня пришла. Колбаска. Ай, колбаска? Ага, на колбаску хочет. Колбаску. Точно, папа вытащил и забыл нарезать, что ли? Нет, отрезал. съела? Колбасная душа, Геннадий, на колбаску? Нет. Я, я люблю, люблю колбаску. Это у нас вегетарианка. Она у нас не любит колбаску. Я не люблю вообще. Да, она любит только мороженое. Я буду да, в осени. Будешь мороженое? Да, кушай. Беголотные, голодные, да? Угу. Кушаем. Вкусненько. Приятного аппетита. Спасибо. Молодцы. Давайте покажу, что у нас папа э, кушать готовит. На видео покушать, да? Ага. Что же у нас папа на ужин приготовил? Мама вчера... Я вчера блины пожарила целую, полную. Второй день уже блины у нас стоят, не кушают. Ну, кушают, потихоньку чаем. Яша. Ага. Курицы папа жарит. Ой, как ку -ку -ку, курицу жарит. Кашу наварил. Дружба 2. Да. Что я еще на днях делала? Ну, вот. На днях выставила. Я говорю, как хорошо, когда интернет есть. Выставила чеснок, Но чеснок остался. Половину тазика. Ну, короче. Лук у меня бочковой. Бочонком. И выставила на продажу тоже. Короче, продала все. На посадку оставила. На еду оставила себе чеснок 5 5-литровое ведро, 90 штук там я еще подсчитала, потому что по штучным продавала. Одна штука 15 рублей чеснока была. Позвонили ко мне и чеснок у меня уехал в Москву. 90 штук, да. Его сейчас в Москве будут кушать. Потому что... Он сам уехал? Ну, уехал сам, наверное, не знаю, как. Увези. Короче, вот ну, нашем наш поселок короче группа есть нашего поселка вот я выставила я в обед выставила уже ко мне сейчас три уже позвонили и сказали что остатки все выкупают ну, для меня это очень хорошо чеснок зато не испортил а затем мы в садик унесли чуть-чуть да и нарки чтобы крошили там ставили в тарелочках они конечно не кушают. Нет, садик-то нет Унесли туда, ну и себе покушать оставили, естественно И лук, лук вот тоже до конца Посмотрела на посадку, он на посадку очень хорошо сохранился Он сухой у нас, не, не сгнивший. Кученький почти -то. И тоже, ну купили хорошо Я его килограмм продавала за 300 рублей ну, принципе, вот так и живем. Что-то гузелька продает, что-то делает на продажу, чтобы так просто не сидеть, хоть какие-то денежки. Ну, вот. А теперь остатки видео, наверное, расскажу. Дима заколебался с своим коронавирусом. Ну давай, расскажи, что ты о нем знаешь. Расскажи, что такое коронавирус вообще? А? Ты же блогер, говоришь. Давай, что-то я цынусь спиной. Дима, смотри, там качка. Всем привет, друзья. Вот я вчера вечером сделала такие резиночки. Это больше подходит для школьников. классненькие получились из Кош Зама. короче время у нас 7 утра как раз я вовремя с 5 утра сижу и делаю закончила еще парочку сделала мики маусиков всем привет ребята. короче вчера вечером 87 начала делать бантики вот такие вот прикольненькие получились они скорее всего больше подходят для школьников вот вот эти верхние две пары а это ну, по старшей девочкам ну, я не знаю и в садик классно будет а это я подготовила шаблоны для своих девчонок сделаю сегодня бантики для них маленькие вот Вчерашние куколки уже распакованы у меня, запакованы то есть. И сейчас эти тоже запакую и понесу сразу ну, покупателям моим. Конечно, не дешевое удовольствие, но зато оно того стоит. Кто покупает, никто никогда не скажет мне, почему такие дорогие. Они сразу вот им понравилось, они сразу выкупают их у меня вот ценники сразу приклеиваю ой, ой, ой. и сейчас запакую вот эти красоту вначале сфоткаю как обычно а затем делаю и мы будем одеваться в садик в школу будить буду так что вот так вот друзья работаем работаю работаю работаю я просто спать не могу мне надо делать были бы четыре руки говорю в четыре руки бы работала это все дело мне очень нравится я получаю от этого удовольствие не то что э, из-за денег я с ума схожу да а просто факт в том что для меня это удовольствие просто э, придумывать это все и подбирать шаблоны то есть вот эти серединки очень мне нравится. Мы подбираем с Андреем сидим вечерами. Или, допустим, я сделала бантики. Я говорю, давай будем подбирать. И мы с ним подбираем. Вот такие маусики прикольные получились. Это кожзам у меня. Кож-заменитель. А снизу репсовая лента. Она такая вот твердая. Она не мнется. Очень удобная. В носке хорошая. Так что, друзья, сейчас теперь сфоткаю это все и пошла работать дальше.